Эссеек. Экспресс. Супер современный эффективный курс. Англий. Хочу все знать. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатьюкс. Сегодня у нас краткие фразы на английском. Дорогие друзья, здесь вы видите, нарисована карта Украины, Луганской и Донецкой области. Здесь, видите, образовался котел. И в этом месте котел замыкается. То есть, вооруженные силы Украины, которые находятся там в этом выступе, в котел. Нам необходимо сказать на английском «сообщали», что дебальцевский котел существует. Ну, видите, что здесь глагол «сообщали» это прошедшее время. В таких, такого рода типа предложениях может стоять не только глагол «сообщали», очень много может быть других «сообщали», что допустим здесь может стоять и говорили что то же самое было бы только вот здесь было бы was не was reported сообщали was reported to сообщали что а если бы было говорили то было то же самое was said was said to was здесь вместо reported said to Сначала бы говорили, что. Может, и, можно и сказать, не сообщали, например. Видели, что. Как бы здесь было? Видели, значит, этого глагола. Туси, видеть. Третья форма глагола. Син. Было бы как? Видели, что. Воз, син, ту. Вот и все. Ничего сложного нет. Слышали, что. Как бы было? Воз. Слышали. Слышать to, to here, а слышали, значит, head. Was, head, to. Это слышали. Что могло быть? Ожидали, например, что. Как бы было? Если прошедшее время. Was, expected, to, ожидали, что. сообщали Вот в данном случае. Значит, сообщали. Это сообщать to report. А если сообщали. Значит, будет Was reported to Сообщали что Считали что Was considered to ну возьмем глагол думать Думать To think Думать To think Благодарить А to think думать Как сказать Думали что Прошедшее время Was So To Ничего сложного нет Это мы Говорили, что все эти глаголы можно ставить на первое место. И, значит, э, э, и это все в прошедшем времени. Ставится глагол was, was. Вот он. Was. А потом reported. Was сообщали. Что? Was reported тут Может и все это быть в настоящем времени. Не сообщали, а сообщают не видели, а видят слышат предполагают, полагают ожидают в данном случае у нас сообщали а можно и сказать сообщают а какая разница, что сообщают или сообщали очень просто сообщали это was reported to а если сообщают будет is reported to Итак, самое главное, что необходимо помнить, что для того, чтобы сформировать такое предложение, сообщали, видели, полагали, предполагали, объявили, обнаружили, говорили, значит, должен быть глагол «воз» в прошедшем времени и основной глагол, там, который стоит на первом месте, например, «сообщали» в прошедшей форме, окончания и «иди», если глагол правильный. Если неправильный, то третья форма глагола – из таблицей неправильных глаголов вот и все на первом месте ставится Дебальцево вот дальше идет Котел сообщали воз reported вот. вот это вот все сообщали это воз reported to have exist Котел существует сообщали что Котел существует ну а как сказать что котел не существует да очень просто вставляете not not vos reported to сообщали дебальцевский котел чей дебальцевский have not exist. Дебальский котел не существует. Вот и все, дорогие друзья. Ничего сложного нет. Надо подставлять глаголы новые, придумывайте предложения и в такой конструкции строите. Не забывайте, что если в прошедшее время ставится воз, если множественное число ставится вот здесь, where. вот В настоящее время это is, а he is, you are, they are, we are. Не забывайте про это или I am, если в настоящем времени. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. Кликайте, комментируйте. See you later. Пока.